Здравствуйте, уважаемые подписчики! Вы на канале Стройгарант Анапа. С вами я, Александр Аникиенко. остались последние коттеджи и сегодня я покажу три из них которые уже на стадии строительства но забронировать вы можете их прямо сейчас и кстати для тех кто принципиально хотел дома из керамзитного блока мы это сделали и последние дома мы начали строить именно из этого блока это у нас 130 квадратных метров 5 соток земли цена его 5 600 по планировкам вы видели не один раз уже обзор этих роликов, но все равно давайте хотя бы посмотрим первый этаж. Это спальня на первом этаже эркерного типа. Здесь все Будет полностью в чистовой отделке. Как вы помните, отделка у нас идет в подарок. Поэтому звоните нам в отдел продаж, пишите, оставляйте комментарии именно на этот дом, если вам интересно. Санузел, все по классике, окошко, активная вытяжка будет, полностью вся разводка, электрика, сантехника, котел устанавливаем электрически. Здесь у нас, вы помните, 15 киловатт, вода центральная, септик индивидуальный. Вот, поэтому коттеджный поселок Звездный у нас просто буквально разлетелся. Мы его продали, друзья, за 9 месяцев. Это очень хороший показатель. Люди все здесь живут, вы можете приехать, пообщаться с ними, все довольны. Никого не обидели, всем шли навстречу, и вы не будете исключением. Этот коттедж 130 квадратных метров. Это три спальни наверху, одна внизу. Большая кухня-гостиная, коридор и санузел. Три зоны теплый пол. Короче, как во всех наших стандартных проектах. Обратите внимание на участок. Пять соток это не много и не мало, это золотая середина. Терраса, если надо утеплить, застеклить, все как обычно, друзья. Ничего не меняется. Сейчас мы посмотрим 110 проект, который у нас идет с сауной. Коттеж 110 квадратных метров, также из керамзитного блока. Отличие от 130 го в том, что здесь две спальни наверху и внизу практически все то же самое. На сауну у нас есть отдельный обзор. Кому интересно, смотрите на нашем канале в ленте новостей, читайте, смотрите, задавайте вопросы. Друзья, вот она. Вот она эта прекрасная сауна. Я думаю, сибиряки оценят. и Многие, кто здесь живет, из Сибири, с Урала сауны пользуются довольны, рекомендуют. Поэтому сауна включена в стоимость, как и чистовая отделка. Земля здесь также а, участок точнее, 5 соток. и Цена поэтому из-за того, что здесь сауна 5 800 То есть, разница между 130 и 110 200 тысяч рублей. И посмотрим еще один 130 коттедж. Здесь мы смотрели 110. -й. Через дом 130, который мы смотрели уже вот буквально минуту назад. И 130 квадратных метров прямо по соседству. Вот, друзья, точно такой же дом, как и мы посмотрели первый, это 130 квадратных метров, также из керамзитного блока, также с отделкой, также 5 соток, такая же цена 5600 все включено. Юридическое сопровождение, отделка, все коммуникации, полностью дом под ключ. Это преимущество работы и сотрудничества со строй Анапа где у вас нету никакой головной боли, никакой лишней бумажней волокиты. Все делаем для вас. Стройгарант Анапа, как вы видели уже на канале, объявил старт продаж коттеджного поселка Встречный, который находится в Темрюкском районе. Там буквально 15 минут до города Темрюка. Там цены 2 900 50 квадратов дом под ключ также 5 соток есть даже какие-то участки по 8 соток поэтому звоните пишите нам мы будем рады сотрудничать с вами что касаемо коттеджного поселка звездный то реально приятно Первые клиенты, которые здесь покупали Вторые, третьи, они уже здесь живут Они уже заехали сюда с семьей И мы реально помогли, как они сами говорят Осуществить их мечту Некоторые даже не ожидали, что мы так быстро, качественно все сделаем вовремя И у них получилось продать свои объекты недвижимости Когда они бронировали, 500 тысяч вносили для заключения договора Тоже боялись, переживали, продадут они там у себя или нет И продали, потому что когда ты делаешь шаг встречу судьбе она к тебе делает два ну не будем философствовать а, по факту говорю 9 семей уже проживает здесь в районе это у нас первый квартал идет в районе 40 домов также будем строиться и дальше отдельный а, момент здесь идет рядом симферопольское шоссе это значит у вас здесь доступная транспортная развязка на крым пожалуйста крымский мост 60 километров а, море витязево это четыре с половиной километра также здесь рядом садик куда санапы люди возят своих детей рядом поликлиника больница то есть 0,3. Ну, все все все в шаговой доступности поэтому в плане инфраструктуры звездный тоже очень подходит ну, вам нам всем друзьям магазин автосервис это будет прямо в поселке здесь на месте на этом будем прощаться Поэтому, если вас заинтересовали эти дома, эти коттеджи, которые у нас осталось здесь буквально по пальцам пересчитать, успевайте до Нового года. До Нового года, я думаю, 95% что мы их продадим. Поэтому не бойтесь, вносите там эти 500 тысяч, продавайте свои дома. Мы предоставляем для этого рассрочку. Но для тех клиентов, которые вносят всю сумму сразу, у нас предусмотрена индивидуальная скидка. Поэтому подписывайтесь, ставьте лайк, Пишите вопросы в комментариях. Всем удачи, всем пока!